Уважаемые проверяющие ютуба, видео сделано исключительно в научно-историко-познавательных целях для демонстрации технологий и возможностей, но ни в коем случае нем не демонстрируются погибшие люди или другие вещи, которые могут нарушать правила. Приятного просмотра! Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня мы будем разбираться в том, как хуситы умудрились сжечь саудовский абрам с картонкой. Это, конечно, несколько гиперболизировано, но факт остается фактом. И я подумал, а почему бы мне не начать снимать такую рубрику новостную про события какие-то интересные в военном мире. Если вам это нравится, то ставьте лайк этому ролику, и я буду стараться делать такие видео почаще. Собственно, война в Йемене происходит уже достаточно давно. Там есть саудовские интервенты на таких танках, как Леклерк, Абрамс, М60, там даже есть БМП-3 Саудовской Аравии. Ну и, собственно... Они противостоят местным хуситам. Там идет что-то вроде сирийской мясорубки. И, понятное дело, так или иначе, там идут потери. Причем идут потери достаточно современных танков. В данном случае тех же Абрамсов. Я думаю, многие видели этот ролик, где с помощью конкурса, ну, вроде как конкурса, уничтожается танк М1 Абрамс. Скорее всего, тоже модификации А2С, которая является модернизацией М1А1 до А2. Но с какими-то местными саудовскими фитерами, по поводу двигателя, видимо, немножечко насчет охлаждения, экономичности поработали и так далее. Но нас интересует, конечно же, ролик, который появился вчера. Собственно, стихийно возникшее ополчение, которое активно снабжает, ну, как минимум, Иран, а может быть и не только Иран, противостоит интервентам, которых снабжает, собственно, Саудовская Аравия и самой Саудовской Аравии. В данном случае мы видим тот самый Абрамс, который активно отстреливался по Хуситам. А хуситы защищают свою страну от, собственно, саудовского поставленного, скажем так, начальника. Вот, собственно, попадание идет сначала в левый борт Абрамса, в лоб башни, ну а потом попадание, которое стало уже критичным, в правый борт. Конкретно попадание было в район между, собственно, башней и корпусом. Как мы видим, далеко не, не все члены экипажа погибают. Мы видим, что они спасаются. Вот, собственно, вполне себе живые люди, по крайней мере, на данный момент. В целом, повреждения танка внешне не выглядят какими-то там страшными. Детонации боекомплекта не произошло. Хотя, например, на каком-нибудь Т-64 или Т-80 попав туда, детонация была бы. Даже вот хуситы умудрились немножечко помолиться после попадания. Видимо, порадовались, что смогли остановить танк. Ну и начали потихонечку а, саудовчане, саудовчане, не знаю, правильно так сказать, драпать оттуда. Видимо, потеряв а, Абрамс, им как-то стало не по себе. А хуситы, наоборот, стали приближаться к позициям Абрамса, понимая, что на этих позициях оставили большое количество трофеев а, и даже не боялись того, что над ними кружились саудовские вертолеты или какие-то даже, по боевые самолеты. Интересный момент просто сейчас. Видим эту группу, вот справа она приближается а, к позиции, к окопам. А на этих окопах находится огневая, скажем так, для крупнокалиберного пулемета Браунинга. Мы его видим сейчас. Вот, вот, собственно, да, мы его сейчас увидели у себя на экране. Патроны к нему и под деревянным настилом у нас лежит труба от РПГ-7. Собственно, что они сделали? Спиздили трубу от РПГ-7 и Издели М-2 этот пулемет Браунинга. В общем, выглядит достаточно круто. Ну, собственно, это специфика войны на Ближнем Востоке. А далее они приближаются к тому самому Абрамсу. Мы слышим, что работает безотурбинный двигатель. свис этой турбины ни с чем спутать нельзя. То есть танк далеко не выведен из строя, тем не менее его покинули. Я не могу демонстрировать, но два члена экипажа как минимум погибло Я это не демонстрирую в своих роликах И хочу это ютубу сказать, я не демонстрирую погибших людей Но тем не менее, потери двух членов экипажа из четырех были Сам танк, хоть и до этого немножечко дымился, но, как мы видим, не горит Поэтому в этом хуситы решили ему помочь Взяли, подожгли картон зажигалочкой, и в прямом смысле начали всяким мусором пытаться подпалить Абрамс, который, как я уже говорю, а, на тот момент был, ну, если не в рабочем состоянии, то вполне в пригодно. Они понимали, что те же саудиты могут опять начать наступать и решили, чтобы в случае того же наступления Абрамсы им не достались. Понятное дело, использовать Абрамс сами они не могут, это достаточно а, сложная и дорогостоящая техника, ее нужно заправлять, намного жрет, в общем, ну, Совсем, скажем так, не подходит для их стихийно возникшего ополчения. Вот, ну и, собственно, постоянно подкидывая тут какие-то подушки. То вообще, ребят, ставьте лайк этому ролику. Я, я просто, я, я когда посмотрел, думаю, боже мой, ну ну, ну... ну и, конечно, непередаваемые лозунги... И небольшой стихийный, стихийный митинг рядом с горящим Абрусом. Вообще меня поражает. Рядом с меходом там находятся баки. Да, они изолированы. Но черт знает, что там после попаданий. Там а, боеукладочка находится все-таки. Да, она тоже изолирована. Но черт знает, в каком она состоянии. Вы жгете танк, подбрасываете туда фанеру, подбрасываете туда еще что-то. И тем не менее, рядом с ним стоите и что-то митингуете. Я бы свалил от него куда подальше. Но, видимо, они решили еще украсть несколько трофеев. Еще несколько демонстрационных, собственно, на камеру, там, каких-то позиционирований. Ну и, собственно, танк М1А2 Абрамс был уничтожен. А как это произошло? Вы скажете, вот, вот... РПГшками эти Абрамсы от унылые. Ну, действительно, бортовая броня танка М1А1 или М1А2, ну, не суть. является собой, там, полтора дюйма, ну, может быть, два дюйма. Иногда имеет определенные накладки. В данном случае это означает, там, 38-60 мм. Можете посмотреть сейчас на экране, мы видим 30 мм. Основная толщина где-то есть 30 плюс 32. Есть 5-мм экраны в районе мехвода и баков. Там есть дополнительное усиление. Конечно, на американских танках присутствует динамическая защита, она бывает арат, арат 2, собственно, представляет из себя что-то вроде динамической защиты кактус, ну и может противодействовать обычным выстрелам от гранатомета RPG-7. Существует и дополнительная защита, которая уже работает против тандемных боеприпасов. Такая вот чешуя поверх той самой динамической защиты Арат. Если говорить про какие-то другие танки в мире, будь это Леклерки, Леопарды или отечественные Т-72, Т-80, Т-90, их броня в лучшем случае представляет из себя в районе, там, 80 миллиметров. Мм. это, опять-таки, относится к советским танкам, там, Т-80, Т-72, Т-90, у которых 80 миллиметровый обычный, некомбинированный борт из скатанной стали. Стали, как я уже говорил, да, современный, но вот каких-то супер, там, коэффициентов по сравнению с сталью времен Второй мировой войны там нет. Ну, то есть, может быть, там плюс 20 процентов. То есть, там, 100 миллиметров равно 120, но не равно 200 или 300. Поэтому это никак не Спасает даже от советского Выстрела РПГ-7 Например пг 7 вл Который был принят на вооружение только там в 70-х годах То ли в 80-х И его бронепребиваемость составляет 500 миллиметров, 500, ребята, ну как там 80-мм или 38 -мм или 60-мм Броня без дополнительной защиты Может ему противостоять Что же говорить про вот эти вот а, там Китайские, иранские или русские Тандемные а, боеприпасы По типу ПГ-7ВР, которые Пробивают даже собственно динамично защиту в борту танк не должен защищать от рпг-7 и это нормально Касаемо уничтожения а, Танков М1А2 Ну тут все понятно, его оставили без Пехотного прикрытия, подошли на Непонятно какую дистанцию То есть я понимаю, когда бы это сделали в городе Но в данном случае главная проблема Танка, а, который был уничтожен Хуситами, в том, что им Управляли саудовчане Его прикрывали саудовчане Или их союзники, ну и соответственно Результат, что называется На лицо. Если вам нравятся Такие ролики, не забывайте поддерживать их вашими лайками. Не забывайте писать ваше мнение по этому поводу в комментариях. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Тут будет интересно. До скорых встреч. Пока-пока.